Друзья, очередной рецепт, наверное, все-таки странноватый вам покажется рецепт. Почему? Я тут поехал закупаться мясом и понял, что цены на мясо сильно выросли. Ну, прям вообще выросли. Ну, то, что стоило там 250 рублей, сейчас стоит уже там 350 рублей. Короче, к чему я? Удешевляемся. Все хотели этого слова на нашем канале? Удешевляемся, но... Немножко не так, как э, мы это делали в своей прошлой жизни, э, чуть-чуть по-другому. Берем более дешевое сырье, это будет сердце. Сердечная колбаса. Ну почему нет, да? Не колбаса, наверное, сардельки сделаем, там не важно. Э, что я хочу сделать? Я хочу использовать э, сердце индюшачье, сердце индейки, индюшачье, да, сердце индейки, для того, чтобы заменить э, часть говядины этим сердцем. Это сердце стоит, там, 200, он, ну, в районе 200 рублей. То есть говядина, там, 500-600 уже стоит, да, а сердце 200. Но, тут есть небольшое ограничение. Ты не можешь это сердце использовать в большом количестве, потому что у тебя, ну, оно слишком сжимается и выходит в брак, да. Ты не можешь сделать из 50% этого сердца колбасу, а из 100% точно не получится, будет, ну, просто водянистый отек. Но в сердце есть большой плюс. Это его миоглобин, здесь очень много миоглобина, и он даст мне красивый красный цвет. В индейке, которая миоглобином не очень, так скажем, богата, да? Индейка, курица, ну, не имеет значения, что. Вот такой вот у нас пазл складывается, понимаете, к чему я все клоню? Берем белок, содержащий сырье, это может быть грудка курицы, грудка индейки, груд... это может быть гусь какой-нибудь там без кожи, да, все что угодно. И смешиваем с каким-то миоглобин содержащим сырьем в сердце, а? вот и получаем в принципе нормально удобоваримую колбасу. Почему я это говорю? Почему удобоваримую? Потому что я делал буквально третьего дня дома сардельки, ну такие тестовые, я же всегда перед роликами проверяю то, что мои заявления, да, но ну, не всегда, но часто так скажем, вот и сделал дома вот на этом блендере неплохие сардельки. Жене не так понравились, она сказала вот Паша, вот только так и делай, вот только так, Я тут, мне тут жирного не надо, вот только так мне надо, исполняем. В общем, ребят, для тех, кто хочет здорового питания, ПП, да, как там, по дюкану, вот, питание по дюкану, у нас сегодня сардельки по дюкану, практически, да, ну или сердечные, так что так, смотрите, обращу, обращу внимание, пока болтаю, клапана тоже вырезаем, вот эти клапана, сейчас Сергей Александрович поближе ведется, вот, они, на ну, это по сути жилка, да, вот их тоже нужно вырезать, для чего я разрезая пополам эти сердца, просто когда делал я позавчера, у меня вот этот сгустки крови в сердце, которые остаются, они потом были такими темными черными пятнами, я не хочу их, я хочу их промыть и в принципе и все, вот видите, вот они, сгусточки они небольшие, но они черными пятнами получаются, я промою и получу чистый красный цвет, план такой, а в остальном это обычная стартвелька, больше ничего там у нас лишнего не будет, вы можете любую смесь специй использовать, я здесь буду использовать фосфат плюс смесь казачья. Очень могу порекомендовать смесь для сосисок Кнакер, она прям кайфовая, она помощнее. В казачьей есть у нас дрожжевой страх который чуть-чуть прибавит вкуса вот на всю эту не очень вкусную, ну, безвкусную, так скажем, пустую по вкусу, пустую по вкусу сырье. План такой, так что все, поехали дальше. Да, и смотрите, вот это масло, сливочное масло, мы будем использовать как, ну, по сути, для создания классической эмульсии. Классическая эмульсия у нас состоит из белка, жира, да, жира и воды. Вот, и чтобы жир компенсировать, я буду использовать вот этот, этот рецепт. То есть универсальный рецепт, подходящий всем, по всем религиозным канонам. Самотик. Так, ребят, ну что, погнали дальше. Второй замес у меня вышел гораздо э, удачнее, чем первый, прям так так скажем. В первом замесе я сначала использовал сливочное масло. Но из-за того, что у меня все-таки э, сырье не очень, так скажем, стабильное, да, э, я во втором замесе масло выкинул сливочное. И у меня сейчас все, мне, ну, все нравится. Поэтому я их оба смешиваю, и у меня все получается хорошо. Почему я так подстраховываюсь, э, Потому что у меня полиамидная оболочка, и полиамидная оболочка ошибок не прощает. Если у тебя не очень правильный фарш, то в полиамиде он, естественно, выскочит. Я хотел тут, конечно, переобуться в воздухе, сделать финтушами набить ее тут же в свиную череву, но вспомнил, что тогда мы отходим от принципа кошерности и халяльности, да, ну, то есть именно, ну, не использовать свиную череву, ну, там есть говяжья и баранья, но это геморрой. Вот, в общем, полиамидная оболочка. Дальше, смотрите, я перемешиваю, и мне уже нравится эта эмульсия. Она уже становится длинной, красивой, я надеюсь, что на ну, ней не течет, я очень на это надеюсь. Но все нам покажет вот эта наша любимая моя духовочка. Все, дальше набивка, вязка, бананом, наверное, я свяжу на балочку и термообработка, 80 градусов в духовке до 60-70 внутри. И хотел вам показать для новичков, как вязать бананом, бананом или троечкой. Давайте, поехали. Наверное, сейчас будут только говорящие руки. Смотрите, вот первую длину сардельки, сосиски, сардельки, неважно, отмерил, да, примерно вот, вот так я сложил, да, да, вот, короче, хорошо, давай по-другому. Я отмеряю две длины сардельки, вот так, да, складываю пополам, вот тут у меня будет две, две сардельки, потом что я делаю? Вот так вот беру, складываю. Видите, прям раз сарделька, два сарделька, сарделька получилось автоматически, да, видно? Раз перекрутил. Три сардельки, практически. Вот сюда я закину. И дальше, смотрите, дальше финт Вот отмеряю, продеваю сквозь вот это кольцо, это кольцо. Продеваю вот бесконечную мою сардельку, которой у меня тут много-много-много всего, да. Продеваю, вытягиваю такие же две длины сардельки. Две, две сарделечки, ну, примерно чуть-чуть больше даже. Вот так вот, да. Две. Потом, смотрите: чудеса. Чук. Еще две получилось. А? Чудо! А, магия. Дальше. Раз. раз. И между собой так раз-раз-раз запутал. Оболочка пластиковая, поэтому она очень прочная, и ей ну, она позволяет с собой, с собой так издеваться. Я у меня опять такое же кольцо чуть, -чуть длиннее это сделал. И точно такая же длина сардельки. Опять я просовываю сквозь, да. Делаю примерно две, две длины. Ну, примерно. Ну, так, да. Опять дюрк. Видите, опять две получилось. О, магия. Опять раз, раз, раз. А, вокруг себя запутал, запутал, запутал, запутал. И опять у меня кольцо. Видите, какое бесконечность. Практически снова засовываю сюда две сарделечки. Раз. Опять дюрк. Магия получилась. Опять раз, раз, раз, раз, раз. Вот такие вот дела, ребята. Ну и все. И вот так ты можешь... Три метра упаковать в один метр. 3 метра сардельки. Видите? Все же просто. Опять маги магический ахалай-махалай. И еще погнал. Все понятно? Все хорошо. Все запомнили, новички. Ну, так что так. Об этом мало кто говорит. Мне, кстати, научили вязать вот эти сардельки на на моем шарфике. У меня был шарфик длинный такой. Да. Жена связала шарфик. Вот. Я, я, у нас в цехе не вязали банчик вот этой вот, вот, троечкой. Смотрите, кончик. Самое интересное. Можно сделать вот так. Раз. Раз, видите? И просто туда просунулся и засунулся. Вот и все. Три метра. сарделек упаковали в один метр. А? Нравится вам такая штука. Так что так. И остальные фишечки, естественно, у нас на канале. Ем колбаски, вылупи глазки. Так, ребят, что у нас дальше по графику? У нас дальше по графику стандартная наша термообработка. Вот эта полиамидная оболочка непроницаемая, как практически лист железа. Ну, практически. Вот, поэтому что мы можем с ней делать? Мы можем варить ее в су виде. Сувиди. Те, кто спрашивает, как варить в Сувиди, пожалуйста. Вот в этой оболочке варить в Сувиди идеально. Что мы делаем? Доводим температуру, ну, в Сувиде там же палка, да, ты ее ставишь, выставляешь температуру. Как только она тебе что температура достигла 80 градусов в воде, погружаем нашу сардельку 80 градусов и засекаем 25 минут. Через 25 минут будет практически готово. Но вы лучше проверьте, проткните одну из них тестовую какую-нибудь, ну, хотя бы вот эту, вашим термометром и все поймете. Если не готовы, ну, значит, там еще минут пять добавить. Но ну, обычно там 25 минут, ну, достаточно, так скажем, для этого диаметра. Сувит, естественно, имеет большой минус, большой минус в том, что у тебя нет возможности контролировать температуру. Ну, то есть, постоянно протыкать ты не, ты не можешь. Ну ладно, справитесь. У меня сегодня задача, еще, задача проще совсем. Я загружаю в мою духовочку, где у меня уже варится колбаса леонская. Вот как угодно, потому что здесь не важно, что я с ней буду делать, она же не, не, не проницаемая. Она не коптится, ничего. Просто засунула и дождалась до, до достижения 70 градусов. Засуну я ее вон туда, в серединочку, в мою духовочку, где уже стоит 40 градусов отепления. И она спокойненько дойдет до готовности. Вот так. 80 градусов в духовке до достижения 70 градусов внутри. У меня вот тут, кстати, еще мясной хлебушек. Помните ролик? Быстрый ролик был про колбасное из на палочки, да? Вот это вот, все, все то же самое. Просто для, все остатки фарша в кружечку и, и в кирпич. А утром с чайком. Класс вообще. Изумительно. Это такой тестовый образец все, что у меня есть, да? Все, что сегодня я использовал. Все, дальше выставляем 80 градусов и догоняем до 70 градусов внутри. Сначала в сортельках. Потом боевой в толстой колбасе. Все. Он такой. Ну что, друзья, пришло время попробовать, что у нас получилось. Для меня прошли сутки с момента изготовления этих э, сарделек. Сардельки получились. Большой плюс. Ну, да, на самом деле я переживал, конечно, видите. Все отлично получилось. Все изумительно получилось. Я их, продаем на холодными, но вы меня извините. Но на холодных зато лучше видно, как разрез и все-все-все. Вот видите, как она чистится. Идеально чистится. М -м, красота. Разработка хорошая, ну, достойная разработка. Разработка, в смысле, измельчение фарша да, на блендере. Ну, поры, да, естественно, не будут, куда им деваться. Да? А так, да, достаточно. Все хорошо. Аромат приятный. М -м -м, вкусно. Это индейка, да? Ну, извините, для меня уже сутки прошли. Это уже какой-то час съемки, 15-й, наверное, час съемки, по сути. Ну, 13 точно. конечно. Да, мне очень нравится. Да. Какие не красные, смотрите. Как будто говядина. Ну говядины там нет. Это индейка в чистом виде. ПП, правильное питание. Дюкан. Дюкан. Белковое питание и куча-куча всяких модных названий, в одной сардельки уместились. Едим, кушаем сардельки, сердечная, гемоглобиновая, повышаем свои физические и умственные способности, и все у вас будет получаться. что еще сказать, это хороший вкусный продукт, которым можно угощать друзей, соседей, кормить детей, я сейчас заберу, кстати. с Александрович, ты себе заберешь, да, я тоже так думаю. Вот, детей кормим, и они говорят, спасибо папочка, все хорошо. Давайте, всем удачи, рецепт удался, мне очень нравится, всем рекомендую, прям 4 точно балла. Балл снижаем за эти поры, ну блин, ну с ними что сделаешь, ну что с ними не сделаешь. Все остальное прям идеально, рекомендую. Ммм, mm. mm, правда вкусно. как mm. so, плотно. Вообще кайфы. М -м, даже не думал. Да, мне нравится. Идея хорошая.